Иванов Романов. Ивановы Романовы. Романовы. Ивановы. Знакомьтесь, Петровы Это Олег Петров, он мужчина это Зоя Петрова. Она – женщина. Олег и Зоя Петровы – муж и жена. Это Нина. А это Иван. Иван – мальчик. Нина – девочка. Они – брат и сестра. Иван брат, а Нина сестра. Олег, Зоя, Иван и Нина это семья, Олег и Зоя родители, а Иван и Нина дети. Олег папа, Зоя мама, Иван сын. Нина – дочка. Это собака Линда, а это кот Василий. Линда и Василий – друзья. Это дом номер восемь, а это квартира номер шесть. Петровы дома. Вот комната. Тут Олег, Зоя, Иван и Нина. Сейчас утро. Скоро завтрак. Доброе утро, Иван. Доброе утро, Нина. Доброе утро, мама. Доброе утро, папа. Привет, Линда. Гав, гав. Как дела, Василий? Мяу-мяу. Мама, а когда завтрак? Завтрак уже скоро. Брат. シストラロシア語では姉さん、兄さんや弟、妹といった言葉はなく英語と同じように年上、年下の兄弟、姉妹といいますドームロシア語の ドームは、家の他にも建物、ビルという広い意味で使われています。大雑把に言えば、壁と屋根さえあればドームと言っていいでしょう。ちなみにここでは、団地の旨を意味します。クワルティラコムナタクワルティラと コムナタの違いがわからないと悩んでいる学生さんも多いんですね日本語ではどちらも部屋と呼ばれていますからねクワルティラはアパートやマンションの一世帯の居住部分を意味しますが寝室、客間、勉強部屋などの個室がコムナタになるんですつまりドームの中にクワルティラがあり クワルティラの中にコムナタがあるわけですね。мужчина、мужчина。 ドルークドルーズヤドルークの複数形を覚えましょう伝統的にドルーズヤという形が使われています ドルーギじゃダメなの? それは昔のブーシなどの使っていた表現なので今では時代ドラマなどで聞かれるぐらいですね